здравствуйте дорогие друзья то что заставляет нас проживать какие-то эмоции кажется нам каким-то злом злейшим или это человек как некий почтальон приносящий неприятные новости или это место или обстоятельства на самом деле я вам хочу сказать такую вещь которая может действительно тоже направить сознание на подумать совершенно в другую сторону, с другой территории. Все те обстоятельства, все те места, все те пространства, люди, которые вызывают у нас потребность, необходимость проживать снова и снова, какой-то калейдоскоп, не совсем сладких или э, таких радостных позитивных эмоций, это и есть наши парты, это и есть наши классы, это и есть наши университеты, школы жизни, э, которые мы сами сами по сути себе избрали, сами себе придумали, сами себе заказали или, скажем так, даже по контракту души друг с другом э, запланировали на тот случай если мы все-таки будем глубоко спать то есть чем глубже мы спим тем больше у нас таких парт классов школ университетов я имею в виду, тем больше у нас мест в которых мы как будто бы вынуждены учиться вынуждены да то есть мы ощущаем потребность не потребность а обстоятельную необходимость что-то решать что-то проживать что-то разгребать и зачем это конечно же не для того чтобы нас наказывать не для того чтобы над нами издеваться и совершенно не для того чтобы мы в общем-то страдали да и постоянно варились в этом вареве думаю что в этом и смысл жизни и что мы вот здесь находимся все вместе для того, чтобы вот так вот мучиться и мучить друг друга. На самом деле это не так. Э -э вот эта игра, эта игра, она э присутствует в измерении э сна, в измерении иллюзии, в измерении, можно сказать, сознание, которое детское или же юношеское, в том числе и юношеское, да, то есть, ну, но по-любому не зрелое и не взрослое. То есть, с точки зрения психологии, неологии, ментальности это доступно детям, и это нормально, детям чего-то не знать, детям набивать шишки, нарабатывать опыт. Но если нам уже более 20 лет, а если нам еще и более 27 лет, это возраст в целом уже и свободы от родовых паттернов, когда мы способны совершенно осознанно, зрело и из взрослых позиций воспринимать все обстоятельства жизни и смотреть на них глазами благодарности. И я знаю точно, что у многих из вас есть эти кусочки невзрослости, незрелости, иначе не были бы мы сейчас в этом пространстве, в поиске способа достигать свободы, в том числе от гордыни, да, от гнева, который накоплен, оказывается, в таких плотных слоях, как и детство, и детство души, и родовая про программа да, и э, наше тело и вот это касание к нашему э, сознанию в его многомерности сразу выдает на поверхность в, в эту всю э, правду чего бы она э, не коснулась она наша и э, посмотрите на этих людей еще раз повторюсь на эти места на свои школы университеты на свои вот не в буквальном смысле на свои школы-университеты, на пространства, в которых вы погружаетесь, вам так кажется, да, в некие страдания, забыв снова и снова, уснув о том, забыв, что мир не присутствует отдельно от нас, он из нас, он из нас. И если вот это вот такое вот все из нас, это призыв это зов, это клич, это задача, это, ну, в общем-то, двоечники мы, что ли, нам очень часто, особенно умникам, особенно людям, которые с активным разумом, у которых много образования, у которых есть опыт, и даже за плечами крутые достижения, кажется, что... Мы на самом деле отличники и молодцы, но мы двоечники. Мы двоечники по отношению к своей психике, к своим э, телам, к своим здоровью. Мы очень много часто отдаем кому-то, жертвуя собственными интересами, и думаем, что это хорошо, что это подвиги. Но эти подвиги, в конечном итоге, выражаются. Вот как я писала сегодня, да когда мы сами себе не даем, нам потом мир упорно не дает, чтобы мы это осознали. Поэтому только любовь к себе, полная забота и наполненность дают возможность нам соединяться с ресурсами всяческих видов и типов, с помощью которых мы становимся уже дающими другим. И я призываю вас дальше обучать свой ум. Не забывайте об этой задаче, вы дающие существо, вы взрослые, не ждите получить, в том числе одобрения, поддержки и какой-то поддакивающей реакции. Вы можете сказать что угодно в этот мир, вы можете обижаться, вы можете чувствовать злость, но не нужно ждать на это чувство или на это проявленное действие какой-то реакции из мира. Ваша внутренняя реакция, ваша и только ваша формирует вашу матрицу вы в любой момент можете перестать колебаться слева вправо вперед назад вверх вниз в да, будущее прошлое и зафиксироваться в я есть я есть вот это самое главное и э, просто посмотрите куда тянет больше всего э, вас э, матрица куда она тянет она тянет больше всего в страхе перед будущим или в обязательства перед прошлым и вот не убегайте, не убегайте от этого осознания, а просто из взрослой позиции возьмите за это ответственность. Просто скажите себе внутри: я взрослая, взрослая душа, зрелая личность, и я все это могу понять, познать, я во все это могу привнести любовь. Потому что когда мы принимаем себя, принимаем, мы перестаем бороться в это пространство, в это место, Приходит свет, мы как будто бы включаем в чулане свет и начинаем потихонечку все раскладывать по своим местам. Начинаем не убегать от задачи, боже, как здесь грязно, надо найти каких-то специально обученных людей, дать им денег, заплатить за это, и они наведут мне здесь любовь. Ну, в какой-то степени так и есть. За свою нелюбовь к себе мы очень дорого платим, очень много денег от нас требует пространство за эту нелюбовь к своим этим частям или мы платим здоровьем то есть у нас в любом случае заберут энергию жизни если мы от чего-то увиливаем если мы считаем что это не наша задача не наша ответственность что не нашего это в общем-то ума дело или э, не для этого э, мама растила принцессу или то да, вот король король королевич не, не, не обязан снисходить сходить каким-то делам-делишкам. И вот, вот это вот э, отвиливание, побег, они вызывают э, потребность, в общем-то, платить за эту нелюбовь, за эту безответственность, за эту детскость, за эту подростковость свою э, дорого. Мы дорого платим, за э, гордыню она очень дорого берет, потому что это и есть гордыня. Такая, если у нас есть какая-то детская позиция во взрослой жизни по паспорту, это гордыня, это только наша гордыня. И формируется она обидой на что-то недополученное в прошлом или же чувством личной какой-то знаете мне должны то есть вот в силу того что в прошлом что-то мне как бы не додали да то теперь я считаю якобы что все вокруг меня мне должны додать доказать убедить убедить в том что меня можно любить что я хороший хорошая что я классный специалиста да, это когда у нас из гордыни выпячивается низкая самооценка, когда мы себя бичуем, когда мы себя обесцениваем, когда мы себя не видим, или наоборот, или наоборот, чувство надменности, когда есть нежелание, внутренняя скупость, делиться эмоциями, потому что нам кажется, что нас не поймут, что мы как бы над кем-то чем-то. В общем, дорогие друзья, в жизни справедливо все. Все абсолютно. И из своей внутренней наблюдательности территории мастера мы можем в каждой ситуации найти эту искру справедливости. Нужно просто пожелать и пойти в эту правду, в эту честность».